Мы в село Михалково. В этом селе с 1956 года добывают и разливают природную газированную воду Михалкова. Оказывается, в мире всего три минеральных источника, вода которых по составу, вкусу и качеству близка Михалковской. Это Вишева, Франция, в Грузии и Фахинген, Германии. Наверное, это разведение каких-то рыбок. И вот там вот такие кружочки. Красоты села Михалкова. Вот право Девин. А вот чарод, чару, Вот я думаю, что мы пойдем в Чаруки. Минеральная не знаю. Да. Два километра. Вот так вот люди живут в Михалково. Вот церковь, смотри. Мы отсюда поставляем. Вот видишь, один километр еще. Это что? Вот, минеральный на один 1 ,1 километр А здесь простая вода Михалкова очень славится своими водами Можно и там воды набрать В принципе, у них же не вся вода минерализована Так, все, мы в селе Михалково Вот видишь, тут какая широкая водопад Что тут в окрестностях пещеры, дьявольское горло. И все, оказывается, это не так далеко. Когда едешь по горам, то расстояние увеличивается несколько раз. Уважаемые гости. Так что, если у тебя нет бутылки, тебе продадут. Вот так вот лечебные свойства воды. Михалкова тут все описано. Химический состав. Ну, вообще все. В таком красивом месте. Вот такая девушка сидит. Скульптура, которая сейчас нам отдаст немножко водички. Так вот, мы открываем и а пробуем воду. Ты сначала попробуй воду, может, тебе она не понравится. Ну как? Отличный вкус. Да. Она газированная. Да, но слабо газированная, к счастью. Вот здесь есть такие два автоматика. В одном можно кофе выпить, а в другом купить бутылку Михалкова. Я подозреваю, что и пустую можно здесь купить. Все, один лев. А вот это вот ароматизированное. наверное. Наверное. Вот такая газированная лимонная. Наверное. Вот такой прекрасный вид у этого источника. А тут, наверное, эту воду разливают, да. Тут большая стоянка, вот здесь машины. Ну да, это заводиках по разливу воды. 1939 года Просто кто-то даже говорил Что здесь чуть ли не Экскурсии проводятся Вот в этой На этом заводике Разливают Михалковскую воду В селе Михалково есть не только газированная вода Но и чистая вода Для питья вот так выглядит этот источник под грецким орехом. Тень и прохлад. Так, вот сейчас мы пытаемся съехать вниз, к Язовеву. И можем посмотреть все поближе. Дорожка, конечно, сначала была вроде как асфальта, теперь вроде... Собственно собственность куда-то мы приехали куда-то мы приехали Мы куда-то приехали а куда-то приехали но не знаю куда а как же нам туда добрый день можно туда еще проехать да попробую а посмотри что здесь а что это такое вот как туда попасть на этот домик смотри супер вот я хочу туда это ресторан или что это красота вот такой домик. К нему здесь дорога с магистраль. он там еще Может, пока здесь встать? не обязательно. Да. да. мы сейчас посмотрим, может и поедем. Сейчас посмотрим. Вот он, я Выча. А неужели это частные дома? А как они подплывают туда? Где лодочки? Красивые. Да. Вот тут, видите, люди имеют частную собственность прямо на воде. Где-то мы это уже видели. В Таиланде, может быть. Но здесь просто уникально. Для Болгарии такое. А как они, я не понимаю, где, где лодочки? Что? Как. И что они делают? Супер. Да, сейчас пойдем. А -а -а. Вот мы находимся на изовере выче. Так, тут все может случиться можем упасть в воду но мы не упадем вот так это выглядит с этой стороны домики на воде мы стоим на лодочной пристани вот тут такие лодочки хорошо бы взять такую лодочку и пойти спокойно прогуляться по, по изовиру а ты можешь взять вот такую лодочку а, велосипедик Добрый день. Добрый день А им эти такие лодочки? Няма, лодка Да, как жалко Я тоже хочу на лодочку А попросись на рыбалку? Ну тут их много. А можно с вами на рыбалку? У них тут много. Лодка не выдержит. Да. Люди ездят на рыбалку здесь. Приезжают сюда, останавливаются и едут на рыбалку. Ну, я спросила про лодку, но ничего ответа не получила. Вот здесь вот шикарный домик, шикарная лодочка. Может быть, кто-то из них возит. Но как их найти? Как к ним при приплыть надо? Так, ну ладно, все. Экскурсия по Изавиру прошла удачно. Кстати, водичка, кстати, очень теплая. И сразу он там глубоко, по-моему. По Но да. рыбку я Но не это вижу. Да, это водохранилище здесь. А вот смотри, uh -huh. вот как там uh -huh. вот такое дерево большое растет. Да, вот это uh -huh. вообще не понимаю. Странно. Как может расти озеро? Может быть, там остров? А это просто они да. подстроили. Да, может быть. Может быть, это когда затопило... Да. затапливали вот эту зону, да. то там росло это дерево, и они его как-то сохранили. Здесь мы были. Кышты за гостями. ВВП есть. Да, можно... Телефон можно забронировать. И это на самом Персике. Вокруг Изавира очень хорошая дорога проложена. В общем, практически проездная. Единственное, что... Есть проблема спусков. Я, мы нашли только один вариант спуска к воде. Ну и он, конечно, не идеален. Вот еще один вариант спуска к воде. Мы спускались здесь, когда катались по изовиру. Но дорога здесь очень и очень плохая. Будьте осторожны. Прощай, Челлингера, мы будем по тебе скучать. До следующего года. Теперь даже не челенгиры, а выче. Мы будем скучать по Выче. Больше, чем по Челингире. Так, вот такие настенные росписи. Наскальные. У нас тут были в Челенгире. А мы их не снимали. Два. Какие? Вот этот А битва козлов. Ну, эту я тоже сняла битву козлов, но можно ее особенно снять. Огнегривый, огнегривый Лев, который грызет олень Всех львов Я тут уже поснимала Вот этого остался один Так, вот этот вот Самый кровожадный Самый кровожадный Сожрал оленя Вот у нас вода появилась В нашем источнике нашей в чешме 1998 года. Проще Челингира, мы отправляемся в Девин. Здесь очень красиво. Это место топовое. Даже при всех его минусах, минусы создают люди, а природа создает все только самое лучшее. Приятно увековечить фамилию своей семьи в названии отеля еще в таком красивом месте. Посмотрите, как обмелело водохранилище Выча. Посмотрите, как уже люди съезжают на машинах и останавливаются прямо вдоль берега. И там так много людей. Я не знаю, они, наверное, ловят там рыбу. Вот. Вот там люди... Вот так обмелил я завер.